Зачастую в ходе работы сотрудника кассы может столкнуться с случаями, когда необходимо приступить к обслуживанию других покупателей или когда возникли технические сбои торгового оборудования, например, оплата по карте прошла, но не распечатан чек. В таких случаях необходимо отложить текущий чек, чтобы продолжить работу с кассой. Нажимаем кнопку «Отложить текущий чек». Список товаров будет очищен, но при этом чек сохранится в системе и будет помечен как «Отложенный» а касса будет готова к приему следующих товаров.